Добрый день, уважаемые коллеги! С вами на связи Лотникова Лёля. И сегодня я вам расскажу, как оформить заказ сервисного центра. Вначале мы с вами заходим в свой личный кабинет. В адресную строку вводим адрес сайта компании Reflame главного сайта компании Reflame. И справа вверху есть слово «Войти», вот изображение человечка. Кликнули на него, вводим номер консультанта или логин. Мы его еще называем. Вот Вводим пароль, который вам присвоили при регистрации. И далее кликаем на слово «Войти». Итак, мы с вами находимся в личном кабинете, в котором мы можем оформить заказ через сервисный центр. Вы живете в городе, там, где есть сервисный центр. Смотрите, знакомиться с сайтом, знакомьтесь, заходите во все разделы, здесь очень-очень много интересного, как для работы, как, так и для пользования. Но где же наш, первое, что у вас, у вас сейчас еще нет бумажного каталога, и вам нужно найти электронный каталог. Слева вверху, как только вы наведете мышку на слово «каталог», перед вами откроется вот такая схемка. Здесь будет сразу же а, значит, открыть каталог, это действующий каталог. И также можете посмотреть вот эту зимнюю книгу красоты. Если вас интересуют все каталоги и журналы, то вы заходите вот здесь внизу, где написано «Все каталоги и журналы». Но нас сейчас интересует действующий электронный каталог. Мы на него кликаем, и перед нами открывается каталог, электронный каталог, который вы можете вот здесь скачать и дать своим друзьям. Вы можете полистать его вот таким образом. Справа вверху есть птичка. Вы полистали, вы листаете в правую сторону. Вам нужно полистать в левую. Вот слева берете птичку и тоже листаете. Вы можете вот этим бегунком... Вот так перелистывать странички, которые вам необходимо остановиться на какой-то определенной странице. Допустим, мы хотим с вами вот на этой странице выбрать вот такую туалетную воду. Как же мы делаем? Как же нам положить в корзину? Смотрите, по центру внизу есть «Посмотреть продукты». Мы кликаем на него и перед нами открылась эта вода «Энигма», туалетная вода «Энигма». Мы ее кладем в корзину. Обратите внимание, справа вверху сразу же в корзине есть один продукт. Мы можем его даже посмотреть. Вот он, да, именно этот продукт у нас и есть. Далее мы возвращаемся в каталог и начинаем выбирать, что нам необходимо. Допустим, мы с вами хотим выбрать какую-то из вот этих губных помад. Как же нам выбрать? Давайте будем учиться. Итак, «Посмотреть продукты». Кликаем. На этой странице предлагается два продукта, но губные помады и карандаши, они имеют несколько оттенков. Как мы будем с вами выбирать оттенки? Смотрите, мы кликаем, допустим, вот так на губную помаду, и перед нами вот много-много-много оттенков, которые мы хотим выбрать. Для того, чтобы именно выбрать тот, который нам необходим, кликаем на слово «Подробнее». Перед нами открылась вся палитра губной помады, и мы решаем, допустим, вот эту жемчужную карамель мы хотим с вами выбрать из этого из этой количества палитры и кладем в корзину. Можем посмотреть содержимое корзины. Все это в корзину положили мы с вами те продукты, которые нам необходимы. Но вот эти цены еще а, вы конкретные увидите на последнем шаге оформления заказа. Здесь вы можете, значит, если, допустим, вы хотели две туалетной воды, а положили только одну, вы можете увеличить количество столько, сколько вам нужно. Если надо уменьшить, вы можете уменьшить столько, сколько вам нужно. Если вы хотите убрать вообще продукт, вы решили, что он вам не нужен, да, вы положили, но ну и передумали. Вы кликаете на крестик, и он удаляется. Это как положить в корзину продукты с электронного каталога. Далее, мы с вами хотим, у нас есть бумажный каталог. Как же нам оформить бумажного каталога? Мы справа вверху находим слово «Быстрый заказ» рядом с корзиной. Заходим в нее. И вот здесь мы вбиваем коды, которые мы выбрали в бумажном каталоге. Но на что бы я хотела вам обратить внимание? Смотрите, вот здесь специальная компания выделила текст, чтобы вы обязательно с этим ознакомились. Первое. Значит, смотрите, на что хочу обратить внимание. Вот, это, вот этот абзац «Коды отказа от пяти каталогов» – это автоматически кладутся пять каталогов, если человеку они нужны, он не вбивает код 90120. Если не нужны, то он вбивает код отказа 90120 от пяти каталогов. Также от других здесь предложенных значит, продуктов, которые нам необходимы для работы, но, возможно, кому-то они не нужны. И очень-очень важная информация, это вот на это. Обратите внимание, это очень обязательно, что размещенный, но не полученный заказ взимается штраф в размере 200 рублей. А при доставке заказа авиа ЖД транспортом, плюс доставка согласно данного тарифа до пункта назначения. Так что, когда вы оформляете заказ, вы всегда определяетесь, Сумеете ли вы его забрать и оплатить, чтобы не было потом вот таких неприятностей со штрафами? Итак, мы с вами... Вбили продукты, которые нам необходимы. Вот здесь вы видите только две графы, но при вбивании каждого продукта вам будут добавляться ячейки столько, сколько вам необходимо. Допустим, вы все продукты сюда уже, все коды вбили, нужно положить в корзину. Справа внизу есть слово «в корзину» на зеленом прямоугольничке. Кликаем «в корзину». Итак, мы с вами положили в корзину и проверяем, все ли у нас правильно. Как с электронного каталога, так и с бумажного, мы проверяем наш заказ, который мы формируем. Мы убедились, у нас все нормально. Здесь и значит, куда мы можем здесь все, что нам необходимо. И а теперь мы кликаем на слово продолжить. Сейчас перед нами откроется самая последняя страница оформление заказа. Здесь, опять-таки, очень много разных предложений, но мы пока не будем останавливаться, вы еще пока новичок, но вы можете в них поучаствовать, которые вам необходимы. Вот, и мы с вами проверяем цены, конкретные цены, которые уже вам пойдут в оплату. Проверяем полностью ваш заказ, сколько тут у вас каталогов, один каталог, Всегда кладется для того, чтобы человек мог делать следующие заказы. Итак, сумма нам уже прописана. Мы знаем с вами уже, узнаем, сколько, насколько продукция нам уже, по какой сумме мы будем оплачивать. Это настройки нашего личного профиля. И вот самый интересный момент – это доставка. И сейчас мы с вами будем выбирать доставку на сервисный центр. Допустим, мы с вами живем в городе Краснодаре. Ну, я еще хотела сказать, что сервисные центры находятся не в каждом городе. А вот здесь перечень городов, в которых есть сервисные центры компании «Арифлейм». И вот, допустим, мы с вами живем в городе Краснодаре. Мы выбрали «Краснодар». Теперь выбираем пункты получения. Смотрите, предложено... Через сервисный центр три вида доставки. Это сервисный центр, пункт выдачи в пикпоинтах и курьерской доставкой мы можем получать. Итак, мы хотим с вами получить непосредственно в сервисном центре. Кликаем «Сервисный центр». Далее выбираем значит, «Краснодар» сервисный центр Краснодар. Мы с вами живем в Краснодаре. Здесь нам сразу с вами а, предлагает компания ознакомиться с такой информацией, где предполагаемая доставка вашего заказа будет такого-то такого числа. И, естественно, придет e-mail сообщение, вам на почту придет сообщение, что ваш заказ сформирован и будет доставлен такого-то такого числа. Но э, график работы каждого сервисного центра нужно уточнить еще на горячей линии. Звонок совершенно бесплатный по телефону 8 800 775 44 44. Итак, мы с вами сервисный центр выбрали. Мы примерно знаем, когда у нас будет доставка. Вот. Вы можете точно так же выбрать продукты, чтобы выбрать один из продуктов, чтобы сделать, оформить доставку, считается как бесплатным, но вы просто заплатите за продукт, и, а за доставку платить не будете. Вы вот здесь кликаете и выбираете продукты те, какие вы считаете нужным. Далее. Значит, Здесь мы с вами решили, доставку мы с вами выбрали и в итоге значит, завершаем оформление заказа, мы видим сколько стоит доставка, вы оплачиваете в сервисный центр, либо приходите с чеком, либо можете сразу оплатить банковской картой банковской картой своей сразу же. Ну, как правило, лучшая оплата перед получением, как сообщение будет, так и вы пойдете и оплатите, придете, предоставите чек, и вам выдадут ваш продукт. Так, мы с вами все разобрались с заказом и кликаем на «Завершить оформление». Это мы сделали с вами на сервисный центр. Далее. В сервисном центре мы уже говорили, что есть еще две, два вида доставки. Тоже очень удобные. Это пункты выдачи через пикпоинт заказов. Мы кликаем на этот вид доставки. Далее. Выбираем город, где пикпоинты. Допустим, в Азове. Город. И смотрим, где ну, вот в Азове всего один пикпоинт, который находится в Ростелекоме. Выбираем его Ростелеком. Ну, нам он сразу автоматически показывает, и нам пишут, где находится этот пикпоинт. Точно так же вам придет email сообщение о доставке заказа. Точно так же придет и звон, и телефон, и вы идете не позже вернее, вы идете. С 31 числа в течение трех дней вам скажут точно, когда у вас последний день вы можете забрать с пикпоинта этот продукт, вам придет сообщение. Вы идете в пикпоинт, там оплачиваете, в пикпоинт прям вносите денежку, оплачиваете, приходит вам смс-подтверждение, и вам пикпоинт отдает ваш заказ. И все, ваш заказ будет получен. То бишь так, мы с вами определились, что э, будем получать пикпоинты именно в городе Азове, так как нам удобно было так. И э, убедились, что все это правильно. Кликаем на «Завершить оформление заказа». Это был второй вид доставки через сервисный центр. Но есть еще третий вид доставки, тоже очень-очень удобный. Это курьерская доставка. Здесь вам заказ доставят туда куда вам необходимо. Допустим, на работу, или где-то вы в гостях, или просто домой. Вы выбираете сами. Итак, смотрите. Нажмите для выбора города и получения. Мы сейчас с вами выбираем, мы живем в Краснодаре, доставку курьером по Краснодару. Далее. Вы, на, вы живете, ну, вернее, у вас адрес в вашем профиле именно тот, там, где вы прописаны. Но вы хотите получить ваш заказ, допустим, по другому адресу. То бишь, либо на работу, либо переехали на другое место жительства временно или там, как хотите. Вот, вы кликаете «Новый адрес доставки». Вы вводите сюда новый адрес доставки. Вводите. И опускаетесь. Как только новый адрес доставки написали, и опускаетесь ниже. Но обязательно у вас вот здесь будет предполагаемая дата доставки вашего заказа. И обязательно вам придет информация на e-mail и на телефон. Но если вам не придет информация, вы обязательно перезвоните на горячую линию, и вам все помогут и расскажут. Итак, мы убедились, что все у нас правильно. Стоимость доставки есть, все Кликаем на «Завершить оформление заказа». Вот, в принципе, и все, как нужно выбирать доставку через сервисные центры в тех городах, где вы проживаете. Есть, и есть сервисные центры, вы выбираете. И оформляете. С вами на связи была Лотникова Люля. Или если у вас возникли какие-то вопросы, обязательно обращайтесь на горячую линию 8 800 775 44 44 и к тому менеджеру, который вас обучает.